Сегодня я хотел бы рассказать вам об истории мировых фондовых рынков, о том, как строились крупнейшие наиболее значимые фондовые рынки в России и в мире, каким сейчас выглядит и как формировался рынок Соединенных Штатов, Европы, России и Японии. История фондовых рынков, наверное, началась не с какой-то конкретной даты, она началась с появления акционерных обществ, и э, с появлением э, капиталов, которые должны были перераспределяться от тех, кто обладает лишними деньгами, к тем, кому эти деньги нужны. Соответственно, так или иначе, рано или поздно, когда люди начинают заниматься этим, у них возникают какие-то клубы по интересам. Клубы тех, у кого есть деньги, клубы тех, кому деньги нужны. Соответственно, одни из них представляют бизнес – которые фактически эти деньги привлекают, другие представляют собой инвесторов. Поначалу, в общем-то, почти все фондовые биржи, они появлялись, рождались как некие места общения и места для сделок на определенных улицах. Одна из самых популярных улиц, собственно, в Америке это Уолл-стрит, всем известно, где начинали собираться брокеры. В Европе, собственно, были определенные площади. И другие культовые места, в отдельных случаях даже деревья. То есть, к примеру, соглашение о создании Нью-Йоркской фондовой биржи, оно было подписано под деревом. И, в общем-то, именно там брокеры договорились собираться на единой площадке, где они помогали своим клиентам покупать и продавать акции. То есть, собственно, чем... Обширнее становится рынок, чем больше становится компаний, чем больше становится людей, тем выше возникает потребность в каком-то организованном способе управления всем этим, тем выше возникает потребность в поиске мест для того, чтобы этим всем управлять и это все как-то внятно регулировать, чтобы не допускать мошенничество, чтобы... Инвесторы знали, кому отдать деньги, а, собственно, те, кому эти деньги нужны, они знали, у кого эти деньги можно получить. Первая биржа у нас датируется примерно 16 веком в Европе. В Соединенных Штатах там, те биржи, которые у нас существуют там, в нынешнем виде, они появились там, примерно 250 лет назад. С этого времени ну, достаточно много изменилось. Сильнее всего, наверное, какие-то изменения произошли за 20 век и за последние буквально 30 лет. То есть фондовые биржи сейчас они уже достаточно сильно отличаются от того, что было еще 30 лет назад. В плане количества эмитентов, представленных там, количество компаний, которые представлены на бирже, количество инвесторов, которые участвуют в этих торгах. То есть вот современные средства коммуникации они до неузнаваемости изменили привычный ход торгов, позволили участвовать напрямую на фондовом рынке миллионам, сотням миллионов частных инвесторов, которые фактически получили равные возможности с крупнейшими институтами. И, ну, в общем-то, что позволило и рынку достаточно сильно вырасти, и людям достаточно неплохо заработать на этом. То есть рынок становится эффективным, современное общество, оно меняется. Если когда-то раньше у нас на... Биржа могла за день пройти там, порядка ста сделок. Все котировки нас передавались с телеграфом в офисы брокерских компаний. Фактически большинство людей следило за котировками по утренним газетам, обращая внимание на цены закрытия. А еще ну, буквально там, в 30-х годах 20 -го века, как я думаю, в общем-то, не сильно что-то изменилось к 50-м годам 20 -го века. У нас э, время исполнения поручения могло доходить там, до 20-30 минут с момента, как инвестор подавал заявку, то есть просил своего брокера купить какие-то акции до момента, когда эти акции реально покупались. Сейчас, к примеру, у нас э, время исполнения этой заявки может достигать нескольких миллисекунд. То есть ты нажал на кнопку, уже стал акционером. То есть у нас сильно меняются технологии, и сильно меняются Привычный ход торгов неизменным осталась глобальная организация фондового рынка. У нас по-прежнему есть инвесторы, как я уже говорил, которые обладают деньгами, есть имитенты компании, которые в этом капитале нуждаются. У нас есть брокеры, компании еще буквально там сто лет назад отдельные частные люди которые помогают инвесторам покупать бумаги, которые находят эти бумаги, которые помогают осуществить сделку. В общем-то, отчасти технология осуществления сделок за последние 100 лет тоже довольно сильно изменилась, немножко претерпела изменение роль брокера. Если буквально 100 лет назад основной задачей брокера являлась… Найти покупателя и продавца, то есть он обладал местом на бирже, он общался в этой среде, он знал, сколько стоят те или иные акции и позволял его клиенту получать там наилучшие цены. То есть чем серьезнее был брокер, тем больше он мог брать комиссионных, а тем лучше там цены и лучшие возможности он мог находить для своих клиентов. Сейчас, к примеру, роль брокера, она больше сводится к предоставлению прямого доступа на биржу. То есть сейчас брокер предоставит вам торговый терминал, предоставит вам возможность выставлять сделки по телефону. Он будет следить за вашим счетом, он будет предоставлять вам кредиты, удостоверять сделки и ценные бумаги. То есть он будет следить за документами, оформлять сделки соответствующим образом, чтобы защитить все права. То есть роль во многом изменилась. Брокер сейчас это не тот, кто помогает тебе найти бумагу. Бумага доступна на публичных торгах на бирже. Вот он помогает тебе на эти торги выйти с минимальными издержками, и, в общем-то, все это законно оформить, добиться того, чтобы бумага точно принадлежала тебе, ты ее купил быстро, четко, комфортно, за минимальное время, с минимальными издержками. Наш крупнейшие финансовые центры сейчас это Соединенные Штаты. Это Европа. В лице Лондона, в первую очередь, как вот предыдущего финансового центра, который после Второй мировой войны заместил Соединенные Штаты Америки. Это Япония, которая сравнительно молодой, но при этом очень серьезный финансовый центр. Это такие регионы, как фондовые рынки развивающихся стран, на самом деле, которые тоже потихоньку начинают концентрировать на себе внимание инвесторов. Это в том числе Россия, Бразилия, Китай, о котором многие из нас говорят, которые обладает уже очень-очень серьезным внутренним фондовым рынком. Это Индия, которая обладает гигантским потенциалом для развития этого рынка в силу там, огромного количества населения, в силу достаточно высокой интегрированности мирового мировое ну, то есть, там Один английский язык очень много им дает в этот потенциал. Опять же, азиатские региональные финансовые центры – Помимо там, континентального Китая, Шанхая, есть у нас Гонконг, который всегда позиционировался как некий офшор для привлечения инвестиций в регион. Это Сингапур, в котором, в общем-то, сейчас, опять же, тоже есть достаточно высокий интерес даже среди наших российских компаний, которые ищут свой капитал. И мир становится более многополярным за последнее время. По-прежнему, что-то Соединенные Штаты сохраняют здесь лидирующую роль, но вот уже... Далеко не монополисты. На данный момент в России на самом деле продолжает расти с одной стороны интерес людей к финансовым рынкам. У нас продолжает, если смотреть на статистику биржи МВБ как одной из крупнейших площадок в России. Сейчас, в общем-то, после объединения с биржей РТС, это у нас будет, пожалуй, единственная площадка, на которой будет торговаться более-менее активная акция и производные инструменты на акции. Если смотреть на их статистику, то идет достаточно интересный прирост, то есть рынок там растет темпами по 20% в год, клиентская база брокеров увеличивается. У нас более 1% населения, более миллиона человек уже имеет брокерские счета. При этом у нас есть, у наших соотечественников при прочих равных есть желание в будущем или в настоящем эти акции приобретать. У нас почти 40% населения не отказались бы владеть акциями, не отказались бы покупать акции при определенных условиях. то есть, собственно, И при этом мы видим, что ситуация она, в нашей экономике по ряду причин остается, как и во всем мире сейчас, достаточно и интересной, и сложной с одной стороны. То есть, в принципе, все фондовые рынки последние годы они э, ставят инвесторов Перед различными вызовами, с одной стороны, давая возможность заработать, с другой стороны, подвергая сбережения дополнительному риску. Россия здесь не исключение, в общем-то. У нас очень динамичный фондовый рынок. То есть мы очень сильно реагируем позитивно, можем реагировать позитивно на хорошие новости и расти на десятки процентов там, за несколько кварталов. Потом точно так же сильно пугаться, когда капитал от нас начинает уходить. Мы можем потом впереди планеты всей точно так же падать. То есть у нас, в принципе, достаточно живой, он очень узкий. То есть там реально порядка 10 компаний, которые активно торгуются. Там Лукойл, Газпром, Сбербанк, ВТБ, Норникель, Татнефть, Сургутнефтегаз. Ну и, в общем-то, может быть, еще пара тройку компаний, которые я сейчас не назвал, они формируют вот это основное ядро. Там, в принципе, есть достаточно большой спрос предложения. предложение. То есть вот в этом вот небольшом кусочке, вот в этих там 10 акциях мы вполне себе похожи на там современные развитые финансовые рынки.